Сегодня мы едем в Париж, ура! И мы узнали, что Бахтер на 10% скандинав. Мы сейчас на вокзале утч фабрично. Поедем до Варшавы и оттуда в Париж. Ну как обычно, в общем. Самый разгар протестов. Nice. привет еще раз. Мы наконец-то в Париже. Очень сильно устали. Мы не спали около суток, поэтому с аэропорта сразу быстро поехали в город. Слава богу, метро работало. Мы даже удивились, что оно не было закрыто. Поэтому мы поехали в сторону нашего хостела и заселились сразу. Ну, хостел, конечно, ну, что было. Потом поели быстренько, потому что голодные были не ели всю ночь и все утро. И решили поспать, потому что вообще, ну, усталость просто максимальная была у обоих. Вот сейчас думаем прогуляться немножечко по городу. Так вот, это наш номер. охтяр кушает кровать, шкаф, раковина, стол, зеркало и такой балкончик, но мы его открыли, прежде чем пойти поесть, и к нам залетела куча мух, поэтому мы больше открывать его не будем. Вот так вот такая комната, душ и ванная общие, к сожалению. Потихонечку идем до Эйфелевой башни. Такая вот она красотка. Мы покушали очень вкусненько и пришли к Эйфелевой башне. Шикарно, конечно, красота. Мы спонтанно решили подняться на второй этаж, потому что цена там вроде нормальная. И я в первый раз не поднималась. Мы решили вдвоем. Найти телескопы, пока как они там называются, микроскопы, <смех> бинокли, типа. Посмотрели мы Эйфелеву башню, впервые туда поднялись, было красиво очень. Здесь река Сена, всякие краоплики ну, прикольно, в общем. И люди, ну, не видно, конечно, люди прямо на дороге делают фотосессии. Парни своим девчонкам делают фотосессии на дороге. Мы встали пораньше, сейчас 8 утра, и мы поедем в Диснейленд. Идем на электричку до Диснейленда. Приехали мы в Диснейленд очень много людей, о божечки, там какой-то замок красивый. Как я понимаю, это студиос, где взрослые аттракционы, и это Диснейленд парк, ну это для детишек, как я понимаю. Вот, зашли мы на территорию, вообще круто. Понятия не имеем, куда мы идем, но куда-то идем. Стенды с игрушками, конечно же, Маус, классический Дисней. Но ну, в общем мне нравится Майк Лазовский и Такие милые, более я не могу. Особенно вот этот. Смотрите, какой милый груд. Всего за 14 евро. Я вообще в шоке, честно говоря. Здесь прям все так ну, в американском стиле. Очень круто. Мы идем на следующий аттракцион. Называется «Семеричная зона». Не знаю, сколько часов мы будем. Ну, часик, может, будем. Вот, вот. так вот это выглядит. Типа как отель в стиле таком. И там внутри аттракцион. А, свободное падение. Ну, со стороны намного красивее выглядит. Особенно вывеска в стиле голливудском. И вс ⁇ что мы ответили, Une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Hollywood, 1939. Dans le strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or, le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière. Le lieu de rencontre de l'élite du show business. Mais quelque chose allait se produire qui allait changer tout ça. Nous voici aujourd'hui par une soirée en tout point semblable à celle dont nous venons d'être témoins. L'histoire de ce soir dans la quatrième dimension est quelque peu unique et réclame une introduction d'un autre ordre. Vous aurez sûrement reconnu ce qu'on appelle un ascenseur de service. Il est toujours en état de marche et il vous attend. Nous vous invitons, si vous l'osez, à l'emprunter. Car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la quatrième dimension. De apportez également une attention toute particulière. Мы с аттракционного, сумеречная зона У меня дрожат руки просто Я плачу, как обычно В общем, вообще страшно В общем, здесь стивно ну, мерч, естественно, конечно же но это было очень страшно, правда? как в мультике э, корпорация монстров можно покричать <реклама> прикольненько <реклама> Как тебе? Вообще супер. Мы покушали блины и выкопились 2 секунды там, а ждали очереди два часа. Мы ожидали, что это будет океанариум, но да. по итогу это оказался просто… Это были мини-американские горки в темноте. Да. Сейчас мы идем на мюзику. Холодное, Холодное сердце. Да. Я не смотрел «Холодное сердце», но думаю, это будет интересно потом. Мы пойдем на анимационный фильм, да. Вот, короче. Such a classic, right? Reindeers are better than people. Sven, don't you think that's true? Yeah, people will beat you and curse you and cheat you. Everyone of them's burned except See, my friend, true magic lives in our hearts. Magnifique. Оп! Оп! Оп! Оп! Оп! Королевская. Что-то связанное с мстителями. Какой-то супергеройский аттракцион. Спайдермен. Uh, Честно говоря, я даже не знаю, что это. Но вроде прикольно что-то. Je suis le nouveau véhicule Singer, grâce à son professeur, vous lancez nos propres doigts d'araignée, comme une voix Spider-Man. Euh, Peter, ta présentation oh, est en train de t'échapper. Oui, j'arrête pas, chérie, et je te serai reconnaissant de lancer immédiatement le protocole. Peter, il y a un petit problème. problème. Pas, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tentez... Уже темно, мы хотим рассмотреть просто места, где мы не были, и уже поехать домой. Это тематика Крататуя, здесь даже есть ресторан, в общем, вот, интересненько. Вот, это, кажется, ресторанным. я не уверена, честно говоря. А вот это я даже не знаю, что я, честно говоря, но у нас уже времени нету, чтобы посещать все поэтому в следующий раз. Мы уже уходим, напоследок вот это водная башня, ну как бы типа, прощай Дисней, увидимся позже. Доброе утро. У нас сегодня что-то уже настроение не такое хорошее, потому что мы, кажется, приболели вдвоем. Сегодня даже не знаю, какой у нас план, но хочется покушать чего-нибудь и посмотреть какие-то достопримечательности, скорее всего. Мы идем на Монмартр нашего района вот. здесь железные пути здесь вот растет как будто бы сирень честно говоря мы так и не поняли что это но выглядит очень красиво стоп здесь стоит дешевле человек сигарет Букет цветов дешевле, чем пачка сигарет. Шок. Контент. Здесь мы были в прошлый раз с родителями. Вот эта лестница на Монмартр до Сакракер. Вот так вот. Мы по чуть-чуть поднимаемся, потому что очень тяжело. Там, блин, в вконки, наверное, 85 градусов. <immune> <Вот. сласт Language> Но там вообще панорама шикарная, когда дойдем до Сакракер. на Монмартре. Ресторанчики такие селевые прям. Это розовый дом на Монмартре. Считается каким-то знаменитым, но <свеч>, вроде обычный домик. <свеч> <свеч> <свеч> Сделали фоточку. Триумфальная арка. На индийских полях. Тут Диор. Тут и в Сан Лоран. И так далее, и так далее. Пандора, Воровский, всякие картины, Тифани, Бугати. Сейчас 2 часа утра или ночи мы ждем автобус, чтобы <laughs> пойти на другой автобус, чтобы доехать до аэропорта. У нас э, отправление в 7 утра. Это нам надо ну, часа за два минимум быть э, в аэропорту. Вот, поэтому мы сейчас начали выезжать пораньше. Вот так. Вот и конец этого влога. Я очень сильно заболела, поэтому у меня такой голос. Извиняюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр.